Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Радик Загидулин. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Казанском университете обсудили вопросы цифровизации работы врачей. Современные технологии в области эхокардиографии. Кто стал мисс Татарстан 2021? Казанский университет посетил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. На заседании в главном здании обсудили дальнейшее взаимодействие Казанского университета и Россотрудничества. Также состоялась встреча с иностранными студентами, которые смогли задать интересующие вопросы Евгению Примакову. Более подробно вы узнаете в нашем следующем выпуске. На базе медико-санитарной части Казанского университета прошло рабочее совещание по вопросам цифрового развития деятельности университетской клиники.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 процессов и организации деятельности всей клиники с конкретными этапами сроками выполнения и необходимым финансированием поэтому мы люди должны понимать куда нам двигаться поэтому нам нужно именно ваши заявки и мы должны определиться с главным врачом с лотыпором с нами я думаю Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. Команды Казанского федерального университета стали призерами всероссийских соревнований по фитнес-аэробике, прошедших в столице Чувашии, городе Чебоксары. Они завоевали золотые и бронзовые медали.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 Так вот, стресс-эхокардиографии а, помогает выявить необходимость вообще проведения стентирования или шунтирования коронарных артерий, это артерии сердца, у больных уже с шемической болезнью сердца. Учитывая высокий уровень оборудования специалистов, врачи дополняют обычную стандартную эхокардиографию дополнительными современными технологиями, например, такую, как спекл трекинг-технология.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 На этом все. В студии был Радик Загидуллин. Сюжеты из нашего выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!